На пути в Сирию у российского корабля отказал двигатель. На большом десантном корабле «Орск» Черноморского флота России при очередном рейде в Сирию вышел из строя один из двух дизелей. Как сообщило агентство ТАСС, судно нуждается в ремонте двигательной установки. Через турецкие проливы корабль «Орск» шел на буксире. Официальных комментариев от командования военно-морского флота России пока не поступало. В минувшем году «Орск» не менее трех раз заходил в сирийский порт «Тартус» где расположена база материально-технического обеспечения военно-морского флота России в Средиземном море. В декабре судно доставило в Сирию транспортные средства, оружие и боеприпасы. Орск способен вместить до 1500 тонн техники и грузов. Корабль Орск заложен в Калининграде на судостроительном заводе Янтарь 30 августа 1967 года под наименованием БДК-69. Спущен на воду 29 февраля 1968 года. 20 октября 2002 года получил наименование «Урск». 8 августа 2014 года встал на ремонт на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. 27 октября 2017 года корабль вышел на испытания после завершения ремонта. Спасибо вам за просмотры. Подпишитесь на наш канал. Всего доброго.